Где вы видите себя через пять лет какой тип видения у вас есть какое направление у вас есть для вашей жизни я хочу чтобы вы представили себе систему gps когда вы вводите пункт назначения он показывает вам куда добраться он дает вам указания как добраться до места назначения что ж ваш разум тело и душа работают точно так же если у тебя нет цели в жизни, ты просто плывешь по течению, принимая все, что дает тебе жизнь. Ты не творец, ты не создаешь дерьмо в своей жизни, ты принимаешь подачки. Ты как корабль в море без руля. Где бы ты ни оказался в жизни, именно там ты и окажешься. Это твой конечный результат. Потому что у тебя нет видения. Видите ли, зрение это не просто то, что вы видите своими двумя глазами. Зрение это то, что вы чувствуете в своем сердце, когда думаете о своей мечте. Это желание, которое пронизывает тебя насквозь. Это желание, которое пронизывает все ваше существо. Причина, по которой твое сердце бьется для тебя. Вам не нужно думать о том, как бьется ваше сердце. Ваше сердце просто бьется. Кем вы станете? Какой тип жизни вы хотите испытать? Каким человеком вы готовы стать, чтобы воплотить это видение? Ваше видение должно быть настолько масштабным, что вы должны чувствовать себя некомфортно. Когда вы делитесь своим видением с другими, они, должно быть, думают, что вы сумасшедший. Вы должны найти причину, по которой вы существуете. Вы должны искать свою жизнь, если это так. Вы должны искать свою цель. Почему ты живешь на этой земле? ты должен найти причину, по которой у тебя есть жизнь. И когда ты найдешь причину, по которой у тебя есть жизнь, ты должен создать масштабное видение. Видение, которое вдохновляет тебя. Видение, которое мотивирует тебя. Видение, которое даст тебе повод поднять свою задницу ранним утром. Видение, которое даст тебе повод работать каждый божий день. Насколько сильно вы на самом деле хотите необычной жизни? Что вы готовы сделать, чтобы испытать это? Вы должны понимать, насколько сильны ваши мысли и эмоции. Ваши мысли и эмоции безграничны.